Друзья, надеюсь, вы еще не ушли. И пока вы здесь, хочу рассказать вам одну важную новость. У нас с вами во ВКонтакте теперь есть галочка. И знаете что? Спасибо большое вам за то, что вы подписывались на этот паблик. За то, что сейчас подписывайтесь, смотрите посты, лайкайте это очень круто. Большое вам спасибо за это. Ну а сейчас приятного просмотра. Hey, всем привет, друзья! С вами я, тот самый ютубер Теоретик Зульфат. И сегодня я расскажу вам все, что мне известно о новых сериях Леди Баг и Суперкота, А также чуть-чуть поговорим о новых сливах и пятом сезоне. Но перед началом, как всегда, обязательно подпишись на этот канал, если ты здесь впервые. Нажми на колокольчик, ну и не забудь поставить свой нуарский лайк. Ну а теперь, погнали! Меня не было целую неделю, и я безумно по вам соскучился. И за эту неделю, вероятно таки, произошло много событий. Я бы даже назвал это шквалом утечек, потому что такое случается довольно таки редко. Надеюсь, данный ролик будет подлиннее, чем предыдущий, потому что мне действительно есть о чем рассказать. Итак, во-первых, нам слили полный список названий из эпизодов четвертого сезона, и они уже официально подтверждены. Пятнадцатая серия четвертого сезона будет на название гласиатор 2 20 серия будет носить название целинь 22 серия будет называться недолговечный 23 двадцать 24 пенальти ну а теперь внимание финал четвертого сезона который будет поделен на две части серия под названием последняя атака темного праздникника или же риск часть 1 и часть 2 то есть 25 серия и 26 серия соответственно а теперь давайте пообсуждаем эти эпизоды и представим, что эти названия серии могут рассказать о самих сериях. Во-первых, пятнадцатая серия четвертого сезона, как мы уже с вами выяснили, будет называться Гласиатор 2. И об этой серии у меня действительно есть кое-что интересное. Подписчики моего телеграм-канала Zulfat Bro, ссылочка в описании, уже знают синопсис данного эпизода. Давайте я его продублирую для тех, кто еще не подписан. Официальный синопсис эпизода Гласиатор 2.0. Леди Баг и Кот Нуар вновь сталкиваются с Гласиатором, который убежден, что они влюблены друг в друга. Когда Кот Нуар в шутку с ним соглашается, Леди Баг напоминает ему, что они не могут быть вместе, и что его настойчивость начинает ей мешать. Как только они побеждают злодея, Кот Нуар начинает думать о проблеме. Он ищет способ, как перестать раздражать свою Леди Баг. Своей навязчивостью. В процессе он натыкается на Марину который как раз нужен кто-то, с кем она могла бы порепетировать признание в любви парню, в которого она тайно влюблена. Ребят, вы понимаете, что в этой серии Маринет может ненароком признаться в любви самому Адриану? Ну, конечно же, это маловероятно, да и навряд ли такое случится. Потому что серия 415, то есть 4 сезон, 15 серия. А после нее мы уже видели несколько эпизодов, в которых связь между Маринетт и Адрином, все еще желает оставлять лучшего. Но все равно, лично мне будет интересно посмотреть на такую милую серию. А вам? Пишите в комментариях. Перейдем к следующему эпизоду. 20 серия 4 сезона. Эпизод под названием Целинь. Для начала давайте подумаем, что такое Целинь. Целинь это мифическое существо, известное в китайских и других культурах Восточной Азии. Интересно, это что, эпизод про Когами? Хм, не знаю, не знаю, друзья. Его иногда включают в перечень четырех благородных животных, наряду с китайским драконом, фениксом и черепахой вместо тигра. Уж не знаю, что нам дала данная информация об этой серии, зато я знаю следующую серию. И это эпизод Куронеко. И переводится он как черный кот или черная кошка, в зависимости от пола того, о чем идет речь. Что нас ждет? Неужто полноценный эпизод про Катануара? Да, действительно такое может быть, потому что на протяжении всего четвертого сезона мы наблюдали мысленное развитие Кота Нуара, а также его депрессию. Мне кажется, котик заслужил отдельную серию о себе, потому что экранного времени в четвертом сезоне у него было минимум. Поэтому очень интересный эпизод нас ждет, ребята. Следующий эпизод, это эпизод под названием Пенал Team. У этого эпизода двойное название. Одно значение подразумевает наказание за нарушение закона, а другое, ну то и значение, как в футболе, пенальти. Скорее всего серия имеет уже второе значение, значение пенальти которое напрямую связано с футболом потому что данный эпизод возможно это очень-очень давно еще слитый благодаря одной из утечек, эпизод про комментатора футбола, которого зовут Дидье Рустан, он если что известный французский спортивный журналист, вот даже у нас есть вот такой концепт-арт, который предположительно относится именно к этой серии, ну а теперь, как мне кажется, вы ждете, когда же же я назову дату выхода данных эпизодов и знаете что давайте назову все даты выхода которые сейчас имеются в сети но важно помнить что возможно будут переносы ведь это зак анимейшн и никто их не отменял итак эпизод гласиатор 2 должен выйти 6 ноября 2021 года эпизод габриэль агресс который должен был быть 9 серии 4 сезона выйдет 20 ноября 2021 года эпизод Эпизод Недолговечный. Премьера эпизода назначена на 27 ноября 2021 года. Кстати, эпизод Недолговечный это сотая серия из всех серий по последовательности из Леди Баг и Суперкота. Не знаю, будет ли она чем-то отличаться от других, помимо тем, что она сотая, но название эпизода уже о многом говорит. Например, она говорит о сущности нашего бытия. О том, что не все долговечно. И, наверное, Леди Баг тоже, к сожалению. Но об этом еще рано думать, потому что Леди Баг продлили еще на 6 и 7 сезоны, так что у нас пока все нормально. Кстати, буквально через несколько дней, или уже вышел, или еще не вышел, в зависимости от того, когда ты смотришь данный ролик, эпизод Дорогая семья. Он, если что, в русской озвучке обязательно появится в моем телеграм-канале, ссылочка в описании. Давайте не буду рассказывать вам синопсис эпизода Дорогая семья, ведь вы его слышали уже наверное пять раз, но вкратце расскажу и опишу, что там произойдет. Насколько мне? Мне известно, это тот самый эпизод, в котором появится Астрокот и в котором Тики сойдет с ума и создаст огромный торт в небе. Ну а разумеется, всех спасет, потому что он как бы вылетит в космос и там что-то произойдет и так далее, и так далее. Но ну, я надеюсь, вспомнили, о чем идет речь. Ну а сейчас ты уже прямо сейчас можешь перейти по ссылочке в описании, попасть в мой телеграм, подписаться на него и увидеть официальный триллер к данному эпизоду, который, к сожалению, нельзя показывать на ютубе. Но для таких случаев у нас имеется Телеграм, поэтому обязательно еще раз прошу тебя подпишись на него. Ну что ж, друзья, на этом мой ролик заканчивается. Залетайте на канал Зульфат Бро, ну и подпишитесь на этот канал. Ну а с вами был я, Зульфат, еще увидимся. Если вдруг меня не станет, чекни директ в инстаграме, может... Ты чё мечтали, стал реальностью, но не с нами Я сейчас далеко, но я уверен, мне хорошо Тебе должно быть все равно, моя жизнь была как кино